всем привет на связи мистер офицер. мы продолжаем проходить игрушку ори and view of the wisp's собственно в прошлый раз мы с вами принесли компас нашему току и за это он нам дал как вы думаете что правильно руду руду руду горликову руду он дал и это значит что мы уже сможем в ближайшее время расчистить вот всякой каки в виде кустарников вот это место. Ну а сегодня мы... Сегодня мы, наверное, закончим с родником мельницы. Я просто не понимаю, почему она не заканчивается. Ну и попытаемся взять вот это. Вот это может быть... Ну и, я так полагаю, нам вот сюда как-то надо попасть. Вот, а чтобы туда как-то попасть, давайте как-то думать. Как-то думать, как-то думать. Опа! <гас> Это что за... Это что за место было? Парни, я в офиге. ⁇ птить. Фрагменты ячейки энергии. Вы нашли фрагменты ячейки энергии. Пощите еще один, и ваш максимальный запас энергии увеличится. а да я же этот читер. Как такое возможно? Жесть это капец так прятать Я офигею с разрабов так. а яма тут надо понимать что происходит мы сейчас здесь да мы сейчас здесь нам нужно сюда дым ставим Давайте так сделаем, как туда пробраться. Два, иди, иди. Да, блин, почему ты не допрыгнул? Паразит, В прошлый раз ты допрыгивал. Ай-яй-яй. Да Выйдете отсюда. Мне не нужно тут ходить. А, -а не достает паразитка. Так, Да, бэйба. Так, ползаем, ползаем. Тут мы были, да? Ощущение, что все это ломается, но... Лишь бы попрыгать, а? Так, давайте лезть вверх. Um... А это что? За такой? Интересно. ладно я понял нам надо выше каким-то макаром пробираться но мы можем как-то сделать правильно как-то мы это можем сделать наверное как-то вот так вот Выше, да? Так, я здесь. Как выше попасть? Ух ты. Ой-ой-ой-ой. Кажется, я вижу проблему мое место. Так. Там у нас есть еще и хипешка, да? Так, прыжочек. Ехали верх снова, наверное через вот эту, да? Блин, что-то не получается. Но надо постараться и получится. А! что за водоворот такой природы спасибо нифига так есть контакт наверно таким образом мы нифига не сможем дать пробовать Um. Что? Где это хипечка? Вообще непонятно, где она. -то. Блин, как-то туда можно пробраться. Ага. Василек, да? У, Я сделал это. Фрагменты ячейки жизни. Вы собрали ячейку жизни. Максимальный запас жизни возрос. Ай-яй-яй. Так, ладно, хпшку мы подтянули. Уже есть хорошо. ой яй, -яй есть контакт. поросёнок ты. Недоделанный. Так, у нас есть варианты. М -м -м. Варианты. Вбоку идти. Скорее всего. Таким образом мы сможем что-то там пройти. Фу. ой, -ой. Ничего, да? Ничего нас тут не ждет. Так, светлячок. ай яй Так, я понял, ХПшка нужна. Ай, я думал, за эту за штуку зацеплюсь, она вообще не цепляется. Ой-ой-ой, это какой-то пипец Так, тут что за Магия Все прекрасно и удивительно Ого-го-го-го Давно б так что мы тут должны были найти вообще, я не понимаю, О. Эк, понятно. Это да что за приколюхи? Так. Выше гор только небо. И походу нифига. Ладно, я понял. Там нифига нету. А это нам зачем? А, это типа как мы хомячки, да? Комичок. Не, ну тут реально нифига нет, правильно? колесико не падает. И там я ничего не могу сделать. Окей. Значит, это просто так. Декор. Прослабь. Сейчас все будет хорошо. Окей. Я надеюсь на, на хорошо. Так, тут у нас едистальчик. Награда за испытание. Посибилите. А какое испытание это? Если халява. Так, ладно, нифига не халява. Вот здесь вот есть что-то. И есть еще здесь вот что-то. Что-то, где мы не были. Так, усовершенствованное притяжение. Вы получили новое скловодуго. С ним вы сможете притягиваться к врагам для использования нажмите эту кнопочку. офига эм, это делать. Так, смотрите, есть карта и есть сбоку что-то справа. Ой, ей. мысли не понимаю не понимаю вообще не понимаю Могу зацепиться. М -м -м. Неужто ничего нету? Так-так-то. Также вкусняшки. Вообще ничего нету. Серьезно? Я как бы что-то дожидал, а чего-то да нету. Не, ну тут явно ничего не будет Че? Чем мне туда было заходить? Уф, как нам теперь подняться? Опять через это все проходить, да? Ужас его захотел он такой ватненький а ну все мы развернулись да и нужно было вернуться так что у нас единственное что мы можем сделать пожалуй знаете что мы можем место магнита блин это надо было ставить да Эй, вот оно что. да вот как это работает Со совершенство притяжения притягиваясь к одному врагу за прыжок и на наноситесь ему э урон давайте посмотрим как это работает Так, ну, это, походу, да, это конец. Конец роднику. Фух, да, тяжко тут было, конечно. Давайте пробовать, что тут будет происходить, пока мне непонятно. Ори, в роднике некогда была великая библиотека. Знания текли сквозь ее стены, будто вода. Теперь было и утеряно, а вода затихла. Нажмите, чтобы выйти. Давайте поговорим с офером. Агенты оказались былию дух. Библиотека родника. И только взгляни, сколько тут знаний. Но здесь еще что-то. Какая-то нечисть. Чувствуешь смрад? Похоже, он доносит откуда-то сверху. Может, Сходишь? Проверишь, пока я тут читаю? Я всегда готов помочь, если тебе вдруг вздумается усовершенствовать свои навыки. Давай посмотрим, что тут у тебя есть. Усиленное пламя. Нужна энергия. Ваше пламя пылает. Все враги в поле зрения загораются и получают урон. И... Там есть какая-то другая приколюха. Не, мне твое умение пока не надо. М так, есть возможность тут подхилиться, да? И сохраниться при этом еще. Так. Да. Тут... Ага. Блин. Так. Я даже не знаю, как тут. ай яй яй яй почему я не долетаю? Скажите мне, пожалуйста. Пожалуйста. блин что нужно сделать просто цепляется и если так то не долетает догадка на миллион долларов для получения какой-то хрени Вообще не дали второй прыжок сделать. Это что за бугага? Запись-то уже за деревяшечку. Прикольно. Не, ну так, наверное, ничего не дадут сделать. Блин, what the fuck? И как? И как я это должен сделать? По-вашему? Может тут есть какая-нибудь... Высшая сила? Вообще никакой силы нет. Я даже не могу здесь зацепиться В чем речь Ладно, я понял Прохраняемся еще раз Не знаю зачем, но Надеюсь, нам это поможет Пока Пока, братан все будет хорошо. Ну, тонуть я что-то не хочу тонуть. Что за фигня? Почему так происходит? О боже! Мог. Так, какие-то механизмы. Загадочное семя. Вы нашли новый предмет для задания. От него исходит узкое свечение. Возможно, кто-нибудь подскажет вам, что это за семя. Возможно, кто-нибудь подскажет. А возможно, и нет. Чинить надо я. Да. Разгон Ладно, давайте к нему подойдем Агенты оказались Были в двух библиотеках какой проект как-то читаю да, да, да, это было все. Все это было. че то вот. А, да как теперь туда-то попасть? Разгон. Ипец. Этого я и боялся. Ори, блин. Ты серьезно? Вообще пипец какой. Сейчас попробуем еще раз. А, -а, -а. ты в натуре такой крутой, да? Так, а тут-то что у нас? Тут-то у нас есть вариант сходить сюда, ну что тут. Закрытый вариант, да? А зачем он? Интересно, ой бли хрена это что за нафиг от нее и смрат yes. драчка бы. идем же поспеши. А, в смысле, все, да? Вот там мы открыли все это дело. Ипец. И пирный театр. Что надо делать-то? Пипец какой-то творится Ай. Это какой-то пипец Тут что творить надо Меня забелило водой Ай, Серьезно? Заново все? Ну да. Жесть, что творится. Я тут не понял, что делать. Так, выпадаем отсюда. меня как хреново все подкидывает подбрасывает так да, здесь я так и не понял и Да птить! Такого хрена? Фу. Это какой-то капец. Мы хоть потом туда сможем попасть, еще что-нибудь пособирать, позабирать? Я в шоке, конечно. просто какая-то жесть творится. Водичка побежала. Вода снова течет. Пацаны, быстро и чистое. чистое и быстрое. Милости тебе не занимать. Милости и мокрости. Надо рассказать к вы что несчастливый день. Да, такой счастливый, что я просто в шоке. Иха мельница, вода течет, мельница работает, порадоте его этой новостью. О, Это просто жесть. Это просто жесть. Да, ну как бы локация осталась, классно, конечно. Есть что еще пособирать на самом деле. Ну что-то какого-то прям такого большого желания нету. Ну там вода бежит. В общем-то, наверное, мы попробуем в следующий раз все это пособирать еще, прежде чем идти и получать плюхи. Только плюхи, но и плюхи. Вот. Ну а сегодня мы на этом завершим с вами сегодняшний денек. Так, до Да. Исследовать, исследовать, еще раз исследовать. Разит. Вот. вами в офисерк. Если вам понравился сегодняшний поход Ори, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Можете и не делать ни того, ни другого. Просто следите за новостями. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока!